Не Стой, хорош! Мужики, всем привет! Мы на Виллдропе, 30 тысяч рублей. Сегодня хочу открыть вот этот тайный кейс. Как вы помните, с него очень жестко падало, не только на моем аккаунте, но и на аккаунте подписчиков, когда мы делали прокачку. Поэтому отсюда я делаю выводы, что кейс действительно был забаган, плюс он стоил дешево, сейчас цену поставили на 1500. Ну, то есть мы предположение, что с кейсом что-то не так было, и он реально так не должен был выдавать, то есть и градиенты выпадали и так далее. И мне, и сабам, ну, в общем, на нескольких аккаунтах это действительно было проверено. То есть кейс, возможно, действительно был забаган. Сейчас они цену поставили 1500, я хочу сегодня его пооткрывать, на балике 30 тысяч. Сразу можете воткнуть лайк за правду, потому как, ну я скажу все как есть. Написали админы, выдали баланс полностью с открытым выводом, то есть как у нас было, когда мы открывали новый кейс, да, вот этот вот новый кейс Revolution, когда его добавили на вилдроп, также и сегодня. То есть прошлый роликом зашел, за что вам огромное спасибо, потому что подобный формат мне нравится, то есть я не трачу денег, единственное оставляю ссылку и промик в прикрепе. Кстати, по поводу промика, что он дает? Ну, во-первых, как обычно, не скупятся админы, давайте на этот канал, который вы смотрите. Действительно большие колоссальные промо. Например, 5к и вот он промик. -сиан. Вот он промик. Он будет в прикрепе. 40%. На самом деле это дикий буст. Потому что, условно, закидывая 5000, вы получаете плюс 2000. То есть, закидывая 5000, получаете 7. Ну, 40% на самом деле это прям имба. Но самое прикольное, что тут есть, это промо на барабан. Также один раз прокручиваете, что-то выбиваете. Здесь есть перчатки. 100%, 100 тысяч на баланс. Конечно, это не факт, что выпадет. Ну, вот мне выпадает 20% да, к депу. Получаем его. И дальше Вводим еще вот этот промик Вот И активировать... Крутите еще раз Но ну, из прикольного, тут есть случайные ножи, случайные перчатки Скажу честно, то, что видел я, что выпадали все проценты абсолютно, которые тут есть Случайный ширп, он очень часто дропается То есть, прокрутив барабан, по-моему, даже без э, депозии, да, можете случайный ширп забрать Не знаю, с депом или нет, ну, как бы, халява есть, я вам ее, в принципе, показываю Вот, у нас тридцаточка Напомню, что ссылочка с промиками всем в прикрепе а, Поехали сразу крутить тайна. Для меня это очень и очень крутой формат Потому что, ну, прикинь, вот кто бы от такого отказался Мне предлагают деньги, у меня фул вывод ну и вообще все прекрасно. Естественно, если я сегодня навыбиваю миллион вот таких викторий, да, условно, ну, обосрусь я на вилдропе, я ничего не выведу, так как условия следующие, то есть мне дают балик 30к, за ролик я больше ни копейки не получаю. Ну вот, я прям все карты перед вами выкладываю, думаю, что вы должны знать, э, что вы смотрите, поэтому ну, за это можно влепить лайк. Кстати, золотая арабеска говорит салам алейкум и выпадает статрек маг на охоте, это окуп. 19. Мне подожди, мне показалось, он стоит девятьсот Девятнадцать, 19, Вообще нормально, уже 46. Плюс 16. У нас сегодня задача а, сделать 1060 хотя бы, потому что, ну, x2. В принципе, x2 это прям стабильность. Если выпадает сейчас этот дигл, он стоит очень много. И мне ой, как уже нравится этот open case 16 тысяч. Так, мы его пока. Давай, ладно, продадим. Я все-таки хочу. Все, x2. Ну вот, ну просто x2 на берегу. Сейчас на самом деле есть шанс, что выпадать ничего больше не будет. То есть, так, а что мы? А что мы? А что мы зависли? Подожди, мы кейсы открылись? Стой. Потому что сделали x2, продаем, продаем, продаем, а, сделали x2, я вообще сейчас не имею понятия ни малейшего, как оно будет выдавать, потому что на самом деле x2 это прям стабильно. Если есть гуд, все, не знаю. Если сейчас ничего не выпадет, я могу получить 0 рублей за ролик, а выпустить я в любом случае буду обязан, потому что баланс-то а, админы сделали, то есть они рискнули. Ну, но однако все. Но это ладно, это 55 тысяч у нас еще на балансе есть, поехали. Но тайный кейс здесь имбовый, честно. Был до этого, сейчас не знаю как, но это. Опять же, только что на тайном кейсе мы сделали Это нормально. То есть, в принципе, кейс продолжает выдавать. Калаш. Ночной ужас или ночной кошмар, по-моему, он... Почему он такой дешевый? Просто вопрос, почему. Ладно, еще 10 кейсов. Кстати, контракты тут, тут ни разу не делал, но это бред. Ну, то есть, контракты я, я не люблю делать на сайтах. Типа, ладно, в кске, Но на сайтах нет, спасибо, не особо я любитель. Типа, когда это 10 ножей, контракт! Майс! 6К. Ну, кейс стоит полторашку, это немного. Потратили, мы в минус, а все, мы начали уходить в минуса. Всем добро пожаловать, это ролик на 5 минут. Ну не хотелось бы, чтобы он, конечно, так закончился с нулевым балансом. Все-таки э, надо быть что-то вывести. Ну плюс, я все-таки ролик снял, тоже хочу получить за это деньги. Ну плюсом будет ссылка, кстати, ничего угодно тут не выпало, 16к, в принципе, не плюс 1000. Я все-таки тоже снял ролик, выпустил, ссылку оставил, поэтому. Вилдроп, дайте мне драгон пожалуйста. <laughs> Прикинь, реально, сейчас тайного Дэлла очень выпадет. выпадет. Император. Ну, ладно, ну, начали за здравие, окончили, в принципе, как обычно Ничего годного не выпадает 55 тысяч у нас остается Блин, ну, ладно еще надежда есть, потому что пока что все-таки 40 40 тысяч можно офигительно разгуляться Просто офигенно Коалиции, коалиции, звездные крейсера на выпадали, ну тут 21к, ну слушай Тем не менее, он нас держит в районе 60, 60 тысяч рублей То есть, ну гуд, пойдет, пойдет, прям вообще пойдет Так, 47 на балансе остается Ну блин, если так дальше пойдет Хотелось бы, конечно, гунгнировать, вот гунгнир Дейл Я вообще такого давно не видел Так так, так, вот это, вот это годно, вот это годно, вот это хорошо. Это еще 23к, вообще идеально. Смех смехом а и тем временем на балансе 70 тысяч рублей. Это больше, чем x2, это прям угодно. Я все-таки хочу пойти подальше, потому что, ну, честно, да, ну админы же знают профиль. Ну, то есть, а может действительно какой-нибудь выпадет? Я вот постоянно, ну, мы пока делаем такое, только с вилдропом. И если админ знают так, я вот, знаешь, надеюсь, что все, что-то что -то, что -то, что -то выпадет. Это было бы вообще идеально, пожалуйста. Какой-нибудь дел. Ну, типа, блин, Кому он знаю так. Чем дороже выпадет, тем лучше ролик получится. Пожалуйста. Это выглядит. Это знаешь, со стороны выглядит слишком э, вообще очень, не очень. Я, я прекрасно вас понимаю, но ну вот представь э, себя на моем месте, тебе выдают э, баланс. Причем немало не 30 тысяч. И все, что ты выиграешь, твою есть. Да блин, любой бы на это согласился. Вот к любому человеку, чтобы обратиться, скажи: э, 30к, оставляешь ссылку, вывод полностью фри. Полностью открытый. Но нужно будет оставить ссылку на сайт. Вот что ты бы от этого отказался? Во-первых, это крутой контент, потому что, ну, мы надеемся все же на а, какой-нибудь драконлор. Как бы, блин. Но все-таки выпадают эмочки. Эмочки Виктории. А, это, это плохо, это очень плохо. Ребят, то будет пополнять. Еще раз. На, напомню просто. 100. Сиан. Вот, промик 40%. Будете много пополнять и будет больше выдавать. Ой, ладно, не, на самом деле, вот все, что вы сейчас увидели, да, то есть 70 тысяч, не забывайте, что это аккаунт ютубера. Шанс того, что м -м, при депе, ну, хотя бы при депе в 30, ку x2, в принципе, реально сделать. Но а, при депе в 5 тысяч, в 2 тысячи, не выпадет вам такого. Ну, не выпадет. На сайте есть алгоритмы. Возможно, есть какая-то доля рандома, но это маленькая доля. Типа, есть алгоритмы, и поэтому все к ним придерживается. Поэтому то, что вы видите здесь, вот не думайте, что типа вот я сейчас зайду, залью 100 рублей и вынесу миллион. Нет, такого не будет. У нас, кстати, пошли минуса. Вообще хреново. Ну окей, дальше тайны крутим. Сегодня ролик он ли по тайным? Потому что ну кейс был! И в принципе возможно остается имбовый. Ну типа было 70 тысяч. Как тебе такой Илон Маск? А, Виктории, Виктории, Виктории. Ладно, понял. 7 тысяч. После продаж 27к. Слушай, я не знаю. В принципе этот ролик можно назвать, наверное, что-то по типу самой бовый кейс? Ну, что, реально, раньше это был самый имбовый. Сегодня мы дошли до 70. Лишь бы он дальше меня не продолжил заслевать, и было бы годно. Коалиции, коалиции, коалиции. Огними, змей! Стой, хорош! Вот тут хорош, вот тут 53к Все, шедеврально, идеально Оставляем, забираем Но огненный змей за 53 тысячи, есть ли такой? Вот, вот поставь паузу И пиши в комменты, как думаешь, будет замена Или мы его, это идеально, все Это хорошо, это вот Вот сейчас прям кайф 53к, лишь бы я его не, про... я же его не продавал Потому что я могу так, можно продать вот он, 53 тысячи огненных змей. Ну все, нет, это я точно уже продавать не буду, я его заберу. Да даже если будет замена, типа, ну, ну все, вот он, огненный змей. Блин, ну конечно хотелось бы, чтобы он все-таки был и без замены, потому что это ком. Там огненный змей, блин! Ладно, а звездные защитники. Блин, ну классно. Все, не-не-не-не-не. Это, конечно, если смотреть, да, да, просто предположить. Закинул бы я сам, тридцатка, 50 тоже вкусно, тоже нормально, все, меня потянуло. А, если еще придет скин, ну, то есть, допустим, тот же огненный змей, он же в стиме может стоить дороже. Это будет вообще просто шикарно. Ой, хорошо, ладно. Давай еще один. Давай еще один. Вот, ну, в принципе, 6к, есть же еще шансы, что нам что-то выпадет. Вот, вот будет круто. Вот реально будет круто. Сейчас, знаешь. Фух, так, надо успокоиться Огненный Змей это хорошо, но вот в паре с Гунгниром или Драгонлором Он бы смотрелся вообще шикарно Сайт, пожалуйста, дайте мне Гунгнира вапу Или Авапу Драгонлор Просто чтобы, ну вот, ну, ну чтобы офигенно закончить ролик Ладно, будем смотреть, что будет по выводу сейчас в любом случае еще хочется дооткрывать тайны Если так дальше идет Но тайный кейс, окей, он, он как был, так и остается Он выдает Фух. Все мне, мне, хорошо. Мне хорошо, я понимаю, что не зря согласился на эту авантюру. Вы пологнили змей. Но на самом деле, это рискованно. То есть, могло, в принципе, нифига не выпасть. И самый адекватный вариант, когда идут такие предложения, сказать: ну давай! Стой, блин, чё вы, дикий лотос. Самый адекватный вариант, когда идут такие предложения, типа, да, давайте, ссылку я оставлю, но... Ну, типа, ну... Но... Оплатите мне фиксу. Потому что админы-то могут сделать, что я и солью, ведь черный пиар по факту тоже пиаром является. Поэтому, ну блин, ну тут не зря, тут не зря. Рискнули, согласились. Как бы окей, огненные змеи, пойдет вообще прям идеально. Лишь бы он еще вывелся, А че все? А че типа, но. Ну, ну блин, ну нет. Вот когда такое, типа, вы открываете слишком часто, понял. Когда вот такое, типа, знаешь, хочется продолжать и хочется дальше его продать и надеяться, ну, а может быть, может. А может быть сможем. Но только не Виктория, хотя бы второй игрок. Докатись, я заберу. Все. Блин, ну это Виктория, ладно 370 рублей на балансе у нас в оконцове И огненный змей в инвентаре, мы его забираем Пожалуйста, пусть это будет Это замена, блин, ну ладно что тут есть? Это, кстати, не перчатки за 46 Они, естественно, стоят дешевле в стиме, есть темка Есть темочка, кстати, новенькая Но, но такой. вот Перчатки, давай я посмотрю, сколько они стоят, нормально ли мы их выведем а Я нашел эти перчатки, да И я в последнее время продаю по стиму Потому что я начал снимать опенкейсы И если это действительно те перчатки, которые я нашел Это очень крутое предложение, потому как они стоят Стоит с ними дофига, лишь бы они вывелись. Вот просто-просто будем надеяться, что они выведутся. Ну давай, пожалуйста. Все. Ребят, вы офигеете от цены. Я надеюсь, это они, это то качество. Что вы от цены вообще просто упадете. Кстати, осталось 4К, и пока идет вывод перчаток. Фух, мы откроем еще тайные, благо деньги остались. Но блин, ладно. Ну вот реально, как такое начинает происходить, хочется продавать и открывать дальше. Серьезно, здесь уже просто азарт берет верх. Гунгниры пролетают, коалиция, дождь из пуль. Ну, типа, такое себе. Ну, вообще нет. Вообще нет. Ладно, 2 300 пойдет. Пойдет, мы минусуем так, 3К остается. Фух, но все, я знаешь, такое вот: кто как не, кто выбивал дорогие скины, и кто выводил их, самое что главное, понимаете, вот это чувство, когда да, даже тот же самый, да, казик, который я последнее время максимально осуждаю, и стримить я его вот тоже перестал. Когда ты выводишь или дорогой скин, или что-то ты выиграл, занес. И вот этот момент, когда у тебя просто такое, идет расслабление, ты понимаешь, что ну. Ну, не зря. Вот оно... Я не знаю, как описать эту эмоцию, серьезно. Но, наверное, что-то подобное, когда ты... на Кстати, косарь остался, давай пробуем что-нибудь открыть, допустим, эфирный кейс. Когда ты в школе сдаешь экзамен или ОГЭ, вот, кто сдавал ОГЭ, кто ЕГЭ, такое же ощущение. Ты заходишь в интернет, проверять результаты. И типа, и вот оно, и ты такой... И кайф. Ну вот серьезно. По-другому не знаю, как описать те ощущения, которые испытываются в такие моменты. Че у нас? чекаем перчатки в стиме. Так, мужики, все супер, они пришли. Я не смотрел цену именно вот здесь. Просто посмотрю. Да, это они! Все, вы сейчас упадете от цены. А, запомнили данные. Они на сайте стоили сколько? По-моему, 50. Да, еще раз посмотрим. Так, давай чекнем. Перешел обратно. А, перед тем, как проверить цену в Steam, хочу проверить. Да, 50 тысяч. Смотрите цену стима. Пам-пам-пам-пам! 65, плюс пятнашка сходу. А, на самом деле, эти перчи продаются. Да, за 60 тысяч это плюс 10к. Вот а, самый прикольный момент, когда ты Выводишь, и скины стоят дороже. Это плюс, реально плюс 15 тысяч. И эти перчатки моментально покупаются от 55к. Ну, то есть, даже плюс 5к, если моментом их продавать. Это очень крутое, это офигенный обмен. Это лучше, на самом деле, огненного змея, вполне возможно. Вот. Всем огромное спасибо. Вот такой получился вывод. Вообще, очень рад. Потому что, ну, во-первых, я что-то вывел. Э, больше, чем было на балансе. И в-третьих... А, это во-вторых уже получается. И во-вторых, это дороже, чем по сайту. На 15 тысяч это офигительная разница. Всем спасибо. С вами был Человек. Вот такой получился реально позитивный, крутой ролик. Фух. Надеюсь поддержите видос лайком э, и небольшая информация по поводу прокачек для тех кто остался прокачки будут но сейчас э, возможно я уже через три дня буквально улечу на две недели и прокачки немного стопорнуться плюсом ко всему заключительная как не заключительная а предыдущая прокачка которая была крайняя получается она набрала не так много просмотров лайков как мне хотелось бы поэтому мужики через две недели как я прилечу я продолжу э, историю с прокачками но тот ролик который мы засняли э, крайне получается он должен набрать просмотры, потому что на самом деле там огромные суммы и ну это не стоит 12 тысяч просмотров поэтому будет но чуть попозже когда тут ролик наберет всем спасибо это был человек до новых встреч пока